Как уехать из страны? Это достаточно серьезный вопрос, который на самом деле терзает очень многих людей. И я не буду говорить о том, как убежать из страны. Это критический момент, который внезапно появляется и он требует от вас всех ваших ресурсов. Как уехать же из страны? Что для этого в первую очередь надо? На мой взгляд, конечно же, деньги. Причем денег нужно достаточно много. Почему? Потому что вам нужно будет позаботиться фактически обо всем. Вам нужно будет позаботиться о питании, о проживании, переезде, о документах, виза, перелеты, медицинское обслуживание, может быть, какое-то образовательное пополнение ваших знаний, какие-то курсы пойти, получить местные права и многое-многое другое. То есть, это не считая налогов, каких-то сборов и прочих каких-то дополнительных финансовых вливаний, которые могут возникнуть буквально сразу. Там это... И одежда, и, может быть, какие-то внезапные ситуации. Но предугадать фактически невозможно. Вы можете подготовиться к большинству вариаций, но далеко не ко всем. Поэтому денег нужно действительно много. И эти деньги у вас исчезнут значительно быстрее, чем вы привыкли тратить их здесь, у себя дома. Как бы то ни было, в какой бы стране вы ни жили сейчас, я уверен, что вы адаптировались под условия Финансирование, распределение средств и в другого. Поэтому деньги, деньги, еще раз деньги. Далее вам понадобится, конечно же, язык. Хотя бы универсальный, хотя бы английский. Но если говорить, к примеру, Южной Америке, о Латинской Америки, куда вот я организовывал переезд, то там английский язык не в ходу. Там как раз таки необходимо знать порту или испанский. Лучше всего, конечно, испанский, потому что это третий язык в мире. И если вы едете в подобного рода страны, то там фактически половина континента говорит исключительно на этом языке. И без языка, поверьте, у вас будут огромные проблемы. Так как объясняться с помощью интернета, с помощью телефона, это тоже не вариант. Вы не сможете подстроиться так быстро, хоть технологии позволяют нам найти общий язык и как-то как объяснить, что нам нужно, но это не выход. Владение языком, речевым как раз, разговорным, это настоящее обучение. То, о котором многие уже давно забыли, оно будет исключительно уместно. И без него вам будет крайне тяжело. Хорошо, если у вас будет какая-то распространенная обиходная профессия. И вы сможете работать руками. Именно техническая профессия. Потому что такую работу в большинстве своем, в разного рода странах, значительно легче найти нежели что-то касательно управленческого какого-то уровня, либо в общем вы найдете либо что-то совершенно простое, такое как обслуживающий персонал, либо вы, используя техническую профессию, сможете устроиться, стать работягой, где-то настройки на предприятии по обслуживанию какого-то объекта. Но опять же, нужно иметь опыт, нужно иметь действительно знания, нужно иметь язык. Без этого никак, потому что коммуникация у вас просто не получится. Еще очень важно собрать информацию. Я когда планировал приобретение земли под ранчо в такой стране, как Уругвай, я несколько лет изучал страну, причем изучал ее вообще по всем доступным источникам. И нашел огромное количество людей, которые уже живут в этой стране, которые собираются туда переехать, участвовала в всевозможных форумах, обсуждениях, затрагивала, поднимала огромное количество вопросов. меня интересовало все. от цен на недвижимость на землю, вот цен на питание, коммунальные платежи, многое-многое другое. О том, как устроена политика, политические там, структуры управления, о том, как устроена медицина у них, образование, налоги. Опять же, это очень важный момент, потому что многие слышат сумму какую-то, которую человек зарабатывает там, за неделю или за месяц где-нибудь за границей, там, неважно какая страна, но при этом они не понимают, что у них имеет место быть озвучивание грязной суммы денег до вычета налогов. И многие из наших переселенцев они этого не учитывают, они предполагают, что вот мне будут платить столько, значит мне хватит на то и на то, и поэтому их расчеты оказываются неверны. Для этого и необходим сбор информации. Я... Могу вам честно сказать, что о Уругвае я сейчас знаю значительно больше. Ну, не, не, не нежели о своей собственной стране, но о близлежащих странах, наверное, точно. Потому что я исключительно глубоко познавал, изучал и все разные стороны структурного строения государства. Как бы эта страна не звучало, Потому что мне нужно было знать все нюансы. И на них в последующем опираться. Если человек просто планирует приехать и тупо сменить страну, то, знаете, наверное, это не даст большого успокоения, большого результата. И человек на новом месте будет обживаться долго, тяжело. Ну, есть исключения из правил, есть новые профессии. Там... Может быть, ты какой-нибудь великий программист, так тебя самого позовут, ты сам уедешь и прекрасно себя будешь чувствовать, будешь зарабатывать, получать уже готовые, на готовом рабочем месте готовые, как говорится, деньги, и у тебя будет все просто прекрасно. Поэтому этот вариант мы не будем брать в рассмотрение, так как он просто неуместен. Если ты простой человек, просто меняешь страну, не меняя при этом образа жизни, не меняя при этом склада, не меняя при этом профессии там, или еще чего-то, формата самой жизни, то... Я не думаю, что у тебя много изменится. Скорее, у тебя появится больше проблем. И если ты не негоним из своей страны, и у тебя есть выбор, то нужно сотню раз задаться вопросом, надо ли тебе куда-то ехать. Потому что это серьезный процесс. Еще тебе важен возраст. Потому что если ты пожилой человек, ну, скажем так, человек в годах, то у тебя меньше остается сил, задора, запала, меньше возможностей. Да и ты менее ликвиден на рынке труда и все такое прочее. То есть возраст тут тоже играет огромную роль. С точки зрения твоих физических возможностей, но и с точки зрения тебя восприятия обществом. Поэтому строить что-то заново, когда тебе уже за 40, к примеру, ну, наверное, это сложнее, значительно сложнее, нежели 20-летним пацану, у которого и сил хватает, и, и к обучению он предрасположен значительно больше, нежели человек в возрасте. Очень важно еще понимать, если у вас дети, если у вас семья, или вы одиноки, если у вас пожилые родители или больные родственники, ну, мало ли. Если у вас какие-то заболевания хронические, очень важно понимать, что столкнувшись с новой формой, с новым форматом медицины, возможно, для вас это будет исключительно дорого, и вы просто не потянете. Вам нужно понять, как вы будете себя кормить. Будете ли вы питаться фастфудом, либо вы будете... Сами готовить себе пищу, будут ли у вас для этого условия, съемное жилье или хотите выкупить готовое, привезете вы с собой какие-то вещи, инструмент. Очень много из того, что существует там, оно выглядит не так, как привыкли мы здесь у себя на родине. В своей стране, к примеру, когда я по Уругваю рассматривал э, информацию по строительным рынкам, ну то есть вообще по предоставлению каких-то строительных инструментов, э, стройматериалов, там многого другого, чтобы создавать некоторую инфраструктуру у себя на раньше то я столкнулся с тем, что легко и здесь, в центре Европы, вот в магазин пошел, как говорится, в двух шагах. И купил любую плитку, любой раствор, любую краску, любой инструмент. А там, как оказалось, это все совершенно по-другому. И мало того, что отличается по ценам, плюс ко всему, далеко не все там есть в наличии. И ассортимент значительно уже. Не знаю, может это связано с тем, что маленькая страна, может быть, может быть им это просто неинтересно. Также я столкнулся с тем, что там люди весьма ленивые. Если ты хочешь нанять кого-то или... Что-то оформить, что-то сделать, там, заказать, чтобы кто-то приехал, что-то тебе построил, еще что-то, то, как показала практика, там люди, ну, это люди сиесты, это южные люди, живущие на берегу Южной Атлантики, они не привыкли никуда спешить, у них есть ключевые слова, такие как маньяна, все это значит... Завтра и никаких разговоров. При этом это может быть не завтра, а послезавтра, а послепослезавтра или вообще не произойти. То есть как бы нужно понимать менталитет еще людей. Куда ты едешь, с кем ты будешь общаться, как они относятся к работе. Это вояжные, ленивые, какие-то такие спокойные люди, или это люди эмоциональные, вспыльчивые, агрессивные. Все это тоже нужно знать. И это относится к, к пункту о наборе знаний, о месте, куда ты собираешься ехать. Ну и помимо этого, конечно же, огромное количество бумаг, сможете ли вы уехать, и чисто ли у вас тут история, там, кредитная или законодательная, то есть были ли у вас проблемы с законом и многое другое. Почему? Потому что, если, к примеру, вы сидите здесь и вы обложены кредитами, то знаете, по-моему, о переезде забудьте сразу, потому что, ежели вы тут так сидите и не в состоянии быть независимым финансово, там, сами себя обеспечивать, при этом не нуждаясь в кредитах каких-то дополнительных там, обложениях, то там вы точно сгинете. И, да вы и не уедете отсюда. То же самое и по поводу закона. Если у вас здесь есть проблемы с законом, то я не думаю, что вас кто-то примет или кто-то выпустит. И в этом тоже есть большая, большая проблема. Поэтому вопрос, вопрос конечно, замечательный. вопрос Хороший вопрос, интересный. Потому что, несмотря на э, так называемый коронавирус, все остальное, то, что происходит там с закрытием границы и проблема вообще с транзитами с, с, с перемещением сейчас это очень сильно изменилось мне кажется дальше будет только хуже закрытые границы и многое другое то есть куча всяких условий ограничений там умирает малый бизнес причем по всему миру и даже та поддержка в крупных странах которые они получают далеко не всем помогает и бизнес просто не справляется поэтому нужно тоже понимать что не выйдет так, тут вы пекли пироги, поедете туда, будете печь пироги, и будете также хорошо торговать, и у вас все типа отлично будет, вы откроете гигантскую кондитерскую, там у вас все будет чики-пуки. Ну, так не бывает. Бывает, может быть, может и бывает, но мы ведь говорим об общем, о чем-то, это не единицы, это не исключение. Кто-то ж вон и джекпот выигрывает в лотерею, и, знаете, по нему ведь не будешь равняться на все, на жизнь и Каждый не получит. Это математически невозможно. Нужно это понимать. Переезд. Переезд хорош тогда, когда ты четко знаешь, куда ты едешь. У тебя есть нычка, у тебя есть обязательно какой-то запасик золотой. И ты владеешь языками, у тебя ты как-то подвижный по жизни был. Тебя ничто не сковывало. Ты в 20 лет не обрюхатил какую-то деваху. У тебя не появилось там несколько спиногрызов. И при этом ты сейчас всем должен... Ты еще разведенный, у тебя алименты, у тебя там ипотека, еще какая-нибудь фигня и многое-многое другое. При этом у тебя неполное среднее образование и ты никому нафиг не нужен. То есть нужно понимать, кто ты и что ты хочешь от жизни, вообще в принципе от этого переезда. Переезд нужен только в том случае, если у тебя есть какой то запас знаний, у тебя есть какой-то грандиозный потенциал, есть желание чем-то заниматься, и ты понимаешь, что на своих территориях, ввиду климата, политической обстановки и чего бы там ни было, ты не в состоянии себя реализовать. Это, наверное, самое плохое для человека. Я считал, что счастье – это когда ты реализовал свой потенциал. Вот это да, это полноценная жизнь, это нечто такое, что позволило тебе в итоге почувствовать себя довольным, Вдохнуть, выдохнуть и сказать, да, у меня получилось, я вот хотел, я добился, иду сейчас дальше, и разку выше и выше. Вот так вот. Ну тогда вы, да, подбираете, как вот Южная Америка, я смотрел Уругвай, там, субтропики, и, там, мягкий климат, и огромное количество пастбищ, зеленая травянистая корма, то есть для разведения копытных, там, крупного рогатого скота и многих других это хорошее место, при этом вся инфраструктура выстроена таким образом, что эта страна торгует фактически со всем миром и ее продукция ценится на мировом уровне, прям очень высоко. Одна из лучших в мире, если не лучшая в мире, там говядина и многое другое. Поэтому, да, если ты стремишься к этому и ты хочешь этим заниматься, то, и у тебя есть запас ба бабушечки, то понятно, двигайся туда и ты будешь нормально в мармеладе. Но если не будешь лениться и переступишь через все эти невзгоды, которые тебя там будут поджидать. Потому что все отличается. И когда ты родился где-то здесь, на каких территориях, и тебя с детства воспитывали по конкретным правилам, законам, моральные ценности тебе навязывали, там религиозные какие-то моменты тоже, кстати, надо учитывать, потому что ряд стран там с религией тоже очень интересно. Я как-то хотел снять видео о том, чтобы рассказать вам, какое количество стран существует, где, если ты атеист, Тебя не просто будут преследовать по закону, где тебе будет грозить смертная казнь. Представляете? Есть еще такие имбецильные территории, где, если ты не веришь в какого-то выдуманного Бога, тебя готовы четвертовать, я не знаю, повесить, там еще что-то с тобой сделать, расстрелять или там публичную какую-то казнь провести. Вот да, вот мы живем в таком мире, 21 век, и надо это понимать. Не все так, как вот здесь, где ты находишься, в Москве, в Минске, в Киеве, там, в Вильнюсе. Не все так и не везде. Везде люди отличаются, народы отличаются, законы отличаются, взгляды отличаются. Если ты не включишь мозги, не подготовишь финансовую базу, интеллектуальную базу и не будешь свободен, лучше никуда не дергайся. Надеюсь, вам была полезная информация, которую я с вами поделился. Будут вопросы, пишите. Всего доброго.